В этом видео хочу вам рассказать о новом электронном кошельке FK Wallet от сервиса FreeCASA. Что это за кошелек, как им пользоваться, как открывать депозиты на различных инвестиционных проектах, как выводить средства. Вот так выглядит главная страница этого сайта www.fkwallet.ru Приступим к регистрации. Переходим по ссылке «Регистрация». Перед нами открывается регистрационная форма, в которой нам нужно ввести свой актуальный email адрес, то есть рабочий, так как на него придет письмо о подтверждении регистрации. Вводите свою почту, вводите пароль, подтверждаете то, что вы не робот и нажимаете кнопку регистрации. Далее вам на почту придет письмо с ссылкой. Если во вкладке входящие в вашем электронном ящике не будет, данного письма обязательно посмотрите в папке спам возможно оно пришло туда ничего страшного открывайте письмо нажимайте на ссылку и тем самым подтверждаете регистрации на этом кошельке так как я уже зарегистрирован я просто войду у него жмем на ссылочку войти заполняем данные это ваша почта и пароль подтверждаем то что мы не робот И жмем кнопочку Войти. На этой вкладке жмем Войти в кошелек. Итак, вошли мы в аккаунт. Здесь множество различных валют. Это рубли, доллары, евро и так далее. Нас больше интересуют рубли. Вот это мой номер, а это мой баланс в рублях. Сейчас я пополню на 100 рублей свой кошелек с помощью платежной системы Яндекс Деньги. Жмем на кнопку Пополнить. Выбираем платежную систему. В данном случае я выберу Яндекс Деньги, Ввожу сумму для примера пополнить на 100 рублей жму продолжить жмем кнопочку оплатить сумма 102 рубля 61 копейка это комиссия. Она не очень велика, так что на ней зацикливаться не будем. Жмем кнопку заплатить. У меня подтверждение через смс. Подтверждаем. Платеж прошел, переходим на страничку Инковалита и дожидаемся подтверждения платежа, пока система проверит. Счет успешно оплачен. Дожидаемся перезагрузки страницы. Итак, как видим по балансу моего кошелька, он был пополнен на 100 рублей. Чтобы посмотреть, нажимаем на пункт меню «История». Вот наше пополнение на сумму 100 рублей. Итак, чем же хорош этот кошелек? Во-первых, перевод между кошельками абсолютно без комиссии. Также открытие депозитов на инвестиционных проектах, которые поддерживают данный вид кошелька, тоже происходит без комиссии. Выплата с инвестиционных проектов также без комиссии. Вывод средств на свои кошельки, к примеру, Яндекс Яндекс.Деньги, с минимальной комиссии 2 процента ну что ж давайте теперь откроем депозит на инвестиционном проекте с помощью и в перехожу на один из таких проектов жмем новый депозит выбираем тарифный план вводим сумму данный проект работает с долларами usd но Открытие депозита происходит в рублях. Конвертирование происходит по заданному курсу этого инвестиционного проекта. Откроем депозит, к примеру, на 1 доллар. Выбираем платежную систему FK Wallet. Жмем кнопку «Оплатить депозит». Нас перебросило на страницу оплаты. Как видим, активирована вкладочка FK Wallet RUB. Для чеков вводим email, такой же, который был указан при регистрации данного кошелька. У меня он подставился автоматически. Перейти к оплате. Жмем кнопку оплатить. Подтверждаем оплату. успешная вот наш депозит с помощью кошелька FK валит на 1 доллар смотрим сколько с нас сняло переходим на вкладочку история напомню у данного проекта стоит курс 1 к 80 вот снял, с нас сняло 80 рублей по курсу, установленному на данном проекте. Теперь выведем из проекта наши деньги на FK Wallet. Жмем вывод средств. Смотрим, у нас 54 цента на FK Wallet. Напомню, вывод будет осуществляться в рублях. 54, жмем кнопочку вывести как видим статус выплачено переходим снова в историю обновляем страницу вот пришла оплата 43 рубля 20 копеек все без комиссии давайте теперь выведем наши средства из этого кошелька на ту же платежную систему, с которой пополнялись. В моем случае это Яндекс Деньги. Жмем кнопку "Вывести". Теперь нужно ввести, выбрать платежную систему Яндекс Деньги, ввести номер счета. Сейчас я его скопирую. И перейдем для проверки мои операции. Так, на балансе у меня 4514 рублей. Вводим номер счета. Вводим сумму 100 рублей. С нас будет списано 102 рубля. И жмем кнопочку «Вывести». Операция выполнена успешно. Заявка оформлена. Ждем теперь вывода. Обновляемся. Да, как видим, мой счет увеличился ровно на 100 рублей. Вот это оповещение. То, что было пополнено на 100 рублей. Как видим, данным кошельком стоит пользоваться. Минимальные комиссии особенно удобно будет для инвестирования. Вы пополнили данный кошелек, инвестируете в различные инвестиционные проекты, экономические игры. Все операции будут без каких-либо дополнительных комиссий. Переводите друг другу деньги без комиссий и выводите средства там на Киви, Яндекс, либо же банковские карты с минимальными комиссиями. Всего доброго, до свидания.